Подать декларацию можно в несколько способов. Бумажную заполнить вручную и отправить по почте, онлайн, епит или с помощью специализированных программ.